Всем привет! Вы вновь на канале Уголок Автолюбителей. И у нас вновь распаковка посылки на наш Мустанг Форд Элеонор. Напоминаю, если вы до сих пор не подписаны на наш канал, сделайте это прямо сейчас. Также подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить новые ролики. Коробочка немного поменьше. Посмотрим, что же там внутри. Пришло стекло для двери. Шивка. вторая часть сидений и вторая часть двери и еще один журнальчик для того чтобы пополнить нашу папку чуть позже вам покажу что там внутри приступим У нас здесь окно двери вместе с петлей двери. Начинаем все собирать строго по инструкции. Элемент, который нам пришел в предыдущем выпуске, и именно на него будет одеваться вот это стекло. На самом деле это пластик, но выполнен очень качественно. Здесь даже есть ручка для открывания форточки. КДС 06, они подписаны на самом пакетике. И прикручиваем эти детали с предыдущего выпуска вы можете посмотреть их на нашем канале так выглядит собранная дверь очень жаль что игл мост не сделали так чтобы стекло опускалось Минимальное количество электроники, но так ее не хватает. Посмотрите, как блестит стекло. но На самом деле оно пластиковое. Петля двери, так же как и основные элементы автомобиля, выполнены из металла. Петля крепится как в настоящем автомобиле, сбоку двери. Вот таким образом крепится петля. И вот так она будет крепиться на автомобиль, и механизм работать будет вот таким образом. Берем дверную карту и крепим ее к нашей двери. Выполнена из качественного пластика, без единого изъяна. На дверной карте присутствует фиксатор закрывания двери. Внутренняя ручка левой двери ставится вот таким вот образом. Закрепляется болтами. И выглядит она теперь вот так. Резьбы не было, поэтому с первого раза вам нужно все сделать правильно. С внутренней стороны ручка прикручивается двумя болтами. Здесь и здесь. Все выглядит вот так. Ставим хромированные элементы. Устанавливаем ручку стеклоподъемника. Но, как я говорила ранее, стекло опускаться не будет. Это просто декоративный элемент. Её вот таким вот образом. И крепим болтами. Далее устанавливаем накладку на саму дверь. Дверь по весу получилась увесистая. Сейчас мы устанавливаем вот этот декоративный элемент. Кстати, на нашем есть небольшой брак. Устанавливайте его аккуратно, чтобы не допустить всяких погрешностей на нем. Не закручивается. Для него есть специальные защелки. Вот таким образом выглядит сейчас дверь в сборе. Очень хочется нажать на защелку двери, но этого сделать невозможно. Обратите внимание на размер двери, она практически такая же, как капот. Включили сиденье. Сидушка нашего будущего сиденья такая же мягкая, как и спинка. Прикручиваем мы его снизу. Такое сиденье получилось. Спинка у него будет откидываться вот таким образом. На мой взгляд, смотрится прикольно. В прошлом ролике я говорила, что у нас есть небольшой дефект. У нас откололся кусочек хрома. Вот он так выглядит. Мы его еще до сих пор не подклеили, но мы обязательно это сделаем. Сегодня мы завершили сборку передней левой двери. И сиденье водительского. Вот так они прекрасно выглядят вместе. Так и хочется покрутить вот эту ручку и почувствовать всю мощь механики. Но нет, к сожалению, все не так, как мы хотели бы. Стекло не опускается. Но все равно смотрится прикольно и интересно. Я напоминаю вам про нашу чудо-папку. В нее мы складываем все журналы, которые к нам приходят в каждом выпуске. Сегодня был выпуск с 11 по 14. Я думаю, что вам было интересно с нами. Если вы до сих пор не подписаны, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить конечный результат данного автомобиля. Оставайтесь с нами, проявляйте свою активность в нашем канале, у нас впереди много будет разных розыгрышей, экспериментов. Кстати говоря, если вам интересна рубрика «Эксперименты» на нашем канале, такие тоже есть. До скорых встреч, друзья! Пока-пока!